Всем привет, ребята! Я знаю, что вы ждали немножко другого, но я уже сто раз объяснял ситуацию, возникшую в результате моей погони за качественным контентом. Но... Заебись! Чётко. Ну, а мы начинаем наш обзор. Художник для обзора был найден мной на сайте art на котором я периодически зависаю в поисках прекрасного. Ты... Как бы это помягче сказать. Издишь. Нику художника Ирен Хоррор, что в переводе ужасный, страшный или устрашающий Ирен. Правда, это не совсем соответствует реальности, так как рисунки очень даже качественные. Но да, хватит болтать вот вам пруфы. Называется сие творение Маска Красной Смерти. На данном рисунке мы наблюдаем интересную интерпретацию смерти, которая является не то стражем, не то хранителем времени. Ну а люди, которые находятся внизу, это те, чье время уже прошло. Так что можно сказать, что этот рисунок имеет глубокий смысл и посыл. Исполнение и стиль данной работы очень приятные, поэтому я думаю, что будет справедливо поставить этой работе 8 из 10. Вы, наверное, спросите... Почему же не 10 из 10? Все просто. Если посмотрим на работу более профессиональных художников, то мы можем увидеть большую разницу в работе с тенями. Хватит пиздеть. Да, здесь они выглядят очень как-то. Ну, не знаю, как будто я в пейнте пытался рисовать. Хотя это далеко не правда. Я рисую намного хуже. Но, все-таки, я думаю, что здесь есть над чем еще поработать. Главное, чтобы художник не бросал совершенствование над собой. Поехали дальше. Очень атмосферный и красивый рисунок под названием Мрачный женец. Обратите внимание на то, что здесь, в отличие от предыдущего рисунка, что-то вообще теней не наблюдается. Но все можно списать на мрак, туман. И где хрен возьми, мои! Сука, тени! ты орешь, полудурок! Тут я! Вот они. Но несмотря ни на что, это все равно очень красивая работа. Если бы не игра ведьмак, то поставил бы ее себе на рабочий стол. Оценка также 8 из 10. 3 артом я поставил рисунок с красивым названием Хэллоуинская змея. И надо отдать должное стилю художника, так как это по-настоящему красивый рисунок. Глядя на эту девушку, мне на ум приходит мысль о том, что она вполне могла бы быть женой Оверлорда. А вы что думаете? Крутая ведь парочка выйдет, да? Кто согласен, ставим лайки. Ну, а рисунок получает у нас 10 из 10. Мне очень понравился. А вот эта прекрасная леди могла бы составить пару знаменитому графу Дракуле. Не-не-не-не, нет, нет, о да, да. Вот именно об этом я и говорил. Рисунок очень атмосферный и красивый. Но на тени также поскупились. Почему, блин, нельзя было выделить нормально шею? А -а -а -а. Ну, ладно, в принципе, спишем все на цвет ее кожи, на то, что она вампир. И... Ладно, 10 из 10. Хотя, нет, я сегодня злой, поэтому 8 из 10. 8 из 10. Если честно, довольно посредственный рисунок. Называется данное произведение искусства "Приведение", Что в целом и описывает его. Мрачное, тусклое и... В целом ничего, чтобы могло вас как-то зацепить. Я уже слышу вот эти комментарии по типу «Да что ты понимаешь? Хороший рисунок, а ты вообще...» Как раз на такой случай я припас пару артов, на которых показано, как в целом другие обыгрывают эту ситуацию. Поймите меня правильно, ребят. Я не хочу ни в коем случае обидеть художника. Рисунок неплохой. Ну, просто о нем ничего больше сказать такого хорошего и да нельзя. Серый и непримечательный. Поэтому 4 из 10. Ну а мы идем дальше. Рисунок с простеньким названием Крысы. И надо признаться, что не все так плохо, как звучит на первый раз. И даже выглядит не так отвратительно. Хотя в нем и присутствуют эти мерзопакостные твари. Кстати говоря, очень опасные, хочу вам сказать. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а взоришь лезть ты, засранец вонючий, мать твою. Так вот, несмотря на вышеперечисленные недостатки, это довольно красивый арт, которому не стыдно поставить оценку 6 из 10. Больше, к сожалению, не могу, так как анатомия грудной клетки, мне кажется, очень какой-то странный. Э, потому что почему-то у меня есть предположение, что ее присанули под прессом. Ну, да ладно, в принципе, на вкус и цвет. Следующий арт. Ну вот, мы и добрались до финала. И я припас для вас очень приятный и красивый арт. Называется Сие чудо кровавая луна. Правда, я бы назвал ее немножко по-другому. Например, Кривая задница! Советские ведьмы! Сказочный долбоб. Ладно, ладно, ладно, это что-то меня понесло не в ту степь. Но если серьезно, то рисунок мне очень понравился. И я считаю, что в целом можно поставить ему 8 из 10 за атмосферность, задницу с углами, ну и довольно милые лица и ведьмочек. Как вы считаете? Кто согласен, ставим лайки. Ну, а теперь подведем итоги. Задумка. Неплохо. Есть даже интересные посылы в паре артов. Так что в целом поставить можно 7 из 10. Оригинальность. Ну, необычно. Но все-таки не настолько, чтобы я аж прям офигел такого ух, прям вот. Так что 3 из 10. Выделяется среди других чисто из зарисовки, Ну, а больше в принципе да и ничего такого и, и, и нет. Общая оценка рисунков за 7 артов. Ну, я думаю, что все мы согласимся, что 7 из 10 за 7 артов будет вполне нормально. Да, мне кажется, что это хорошая оценка, и автор ее заслужил, потому что все таки старается, но ему, конечно, есть куда расти. Всем мы... Спасибо всем тем, кто посмотрел мой обзор, поставил лайк под видео и нажал на колокольчик. Вы поддерживаете меня, как никто другой. Большое вам спасибо и до скорых встреч. Люблю вас!